мы поговорим об особенностях работы с трафиком в профиле Instagram. И данный доклад нам представит Алексей Федорцев. Алексей уже в интернет-маркетинге с 2014 года, в таргете Instagram и Facebook с 2019 года. Также Алексей своими руками настроил более 300 рекламных кампаний и имеет опыт работы более чем в 40 нишах. Алексей работает с бюджетом до 2,5 миллионов рублей в месяц, а также проводит личное обучение по Таргету в Инстаграме и Фейсбуке, через которые прошли уже более 30 собственников бизнеса и таргетологов. Кроме того, Алексей ведет YouTube-канал о Таргете в Инстаграме, и данный канал имеет более чем 15 тысяч подписчиков, а с 2020 года 90% проектов делает именно в Таргете в Инстаграме и Фейсбуке. Кому нужно продвижение профиля Инстаграм? Многие думают, когда начинают работать с проектом таргета какого-то своего клиента, либо собственники бизнеса, которые думают, что им нужно именно продвижение профиля Инстаграм, в большинстве в своем случае ошибаются. Давайте рассмотрим несколько моментов, которые связаны с тем, каким образом определить, нужно ли вам продвигать именно профиль Инстаграм. И давайте... Немножко от обобщения уйдем. Продвижение профиля Instagram это направление трафика только на профиль Instagram. Через рекламный кабинет Facebook, как обычно мы делаем. И такая стратегия не всегда работает, то есть не для всех бизнесов работает. А в этой конкретной презентации мы рассмотрим, каким образом сделать эту стратегию эффективной для тех, кому она действительно нужна. Итак, как определить, нужным ли вам. Нужно ли вам продвигать именно профиль Инстаграм. Первое, если ваш KPI в доходе напрямую привязан к количеству подписчиков, которые следят за вами в Инстаграме. Ниже мы рассмотрим несколько примеров, будет более понятно. Далее, если ваша аудитория активнее всего в Инстаграм, вы обрабатываете обращения преимущественно в Директе, в WhatsApp, либо по Топлинку, и это ваш основной канал трафика. Либо если по результатам аналитики вы поняли, что ключевые клиенты приходят вам через профиль Instagram. Instagram. Один из ярких примеров такого подхода, когда после нескольких месяцев прямого маркетинга, о котором говорил прямой спикер, когда вы получаете заявки, пытаетесь им продать, наш клиент, который продает франшизу со средним чеком 450 тысяч рублей и выше, столкнулся с тем, что типовой отдел продаж Абсолютно неэффективен в данном подходе. И после детальной аналитики было понятно, что а, те же самые а, 40-50 тысяч рублей, которые по стоимости обходились по вложениям в трафик, а, для того, чтобы совершилась одна сделка с холодного и теплого трафика посредством прямой лидогенерации, а, можно вложить то же самое в продвижение конкретно профиля Инстаграма. Оттуда приходят готовые клиенты, уже подогретые, но отдел продаж не нужен. То есть результат по снижению издержек на лицо не нужно платить менеджерам, нужно просто одного менеджера, который будет правильно обрабатывать заявки и все. То есть отдел продаж в принципе не нужен. И типовые примеры, которые мы сегодня будем рассматривать из нашей практики, да, это магазин одежды Instagram, которому нужно такого рода продвижение, доставка еды. Еще пару примеров, которые мы сегодня не успеем рассмотреть, это блогер и турагентство по продаже и давайте рассмотрим основные сложности, которые связаны с таким типом продвижения. И если вы относитесь к тем компаниям, либо ваш клиент, да, если вы таргетолог и продвигаете данную специфику, если ваш клиент относится к тем, кому нужно продвигать, кому нужно наращивать подписчиков для того, чтобы совершились продажи, вы однозначно столкнетесь со следующими сложностями. Первое. Это трудно оценить влияние целевого действия на конечную продажу. То есть... В принципе, вы трафик вливаете в Инстаграм, деньги тратите, но не понимаете, откуда идут продажи. Очень сложно понять, когда особенно используются несколько каналов продаж. Например, блогеры, например, продвижение в разного рода сообществах, платный трафик из самого Instagram, продвижение публикаций и продвижение через профиль Инстаграм через рекламный кабинет Facebook. В таком случае оценить вложение в рекламу в каждый этот канал. Конкретный канал трафика просто нереально. Следующий момент. Четкое отслеживание результатов возможно только при каскадном тестировании. Тут я вам дал немножко затравочку на будущее, о чем мы будем говорить. Каскадное тестирование, в принципе, что такое? Когда мы берем либо один канал трафика, либо берем одну гипотезу в рамках одного канала трафика и тестируем только ее, чтобы оценить эффективность рекламных вложений только с этого инструмента. И только такой подход может дать вам результативность в цифрах. Далее проблема, да, невозможность настройки сквозной аналитики. При продвижении профиля Инстаграм, к сожалению, Фейсбук не дает такой возможности. Нельзя оценить конверсии, которые пришли именно через профиль. Одно дело, если мы продвигаем цель сообщения в Директ. И совсем другое, когда мы поливаем трафиком на сам профиль Instagram, а пользователи... Подписываются и через некоторое время со средним циклом сделки от э, трех дней до двух лет могут совершить конверсию. И в таком случае э, системы сквозной аналитики любые э, не имеют возможности оценить вложение в рекламу. Далее, невозможность оценки, точной оценки стоимости следа. Ну, все это исходит из предыдущих пунктов. Далее, о чем мы тоже будем говорить, но это также является проблемой, необходимость ежедневной обратной связи по показателям от заказчика либо его отдела продаж. Дело в том, что не все проекты имеют возможность давать обратную связь структурированно, ежедневно в той отчетности, которую мы хотели бы от них видеть при продвижении. Соответственно, когда вы столкнетесь со сложностями продвижения такого типа проектов, вы не найдете никакого другого варианта, кроме которого, того, которого я вам озвучу далее, чтобы оценить а, вашу эффективность. И а, в ваших задачах будет оценить то KPI, которое вы приносите клиенту, если вы ведете проект, либо а, оценить свои а, вложения в бизнес, если вы собственный бизнес. Переходим дальше. Ну, собственно говоря, тут подытожим, а, каким образом а, влияют а, те проблемы, которые озвучили выше на то, что происходит с вашим бизнесом, последствия. Да? Рекламный бюджет расходуется на бум, то есть вы не знаете, куда деньги уходят, и не понимаете эффективность этих вложений. То есть та самая цитата знаменитого прародителя да, то есть я знаю, сколько я трачу на рекламу, но не знаю, какую часть из них я трачу эффективно. Нет понимания эффективности именно выходи. И работа ведется, по сути, вслепую. То есть, ну, давайте, э, э, на практике это как выглядит, да, до того, как мы приступаем к проекту обычно. Э, мы тратим такое-то количество денежных средств, там, 30, 40, 50 тысяч рублей в месяц на продвижение трафиков э, Instagram, профиля Instagram. Но какие это имеет продажи по конечному итогу, непонятно. И далее, нет возможности контроля подрядчиков по KPI, KPI или вообще как-то. То есть в нашем случае мы самостоятельно назначаем себе Китай для того, чтобы после проведения исследования и начала работы с проектом, для того, чтобы иметь возможность оценить свою результативность и дальше двигаться в проекте. Потому что наша задача, приобретя клиента один раз, как говорил предыдущий спикер, наша задача продлить его к тем результатам, которые мы будем обозревать, на основе которых я вам сегодня дам ту информацию, каким образом с таким трафиком работать как мы с ним работаем. Возьмем два проекта, и я взял именно те, которые по длительности значительные. Да? То есть мы можем подытожить статистику, делать выводы просто смотря на эти показатели. Да? Вот магазин фигурорум и доставка еды, доставка суши. Этапе, период продвижения 6 месяцев и 8 месяцев. В фигуре рума под, прирост подписчиков составил 41, почти 42 тысячи. Обращение в директ 14 с лишним тысяч, комментариев 1400. И а, мы еще не говорим о продаже, да, что там было, но такую информацию пока открывать не будем. А, в, что касается доставки суши, а, прирост подписчиков 9 с лишним тысяч, обращение в директ где-то с лишним тысяч, а, звонки 7673. Собственно говоря, в этом проекте именно звонки были основной, как видно по статистике, продажной силы, Но мы работали над подписчиками в том числе. Итак, рассмотрим в общем наш подход. Сначала мы изучаем целевую аудиторию, чтобы понять, что подход именно продвижения в профиле будет максимально эффективным. Либо надо его полностью отнести, либо, полностью, либо использовать его с чем-то параллельно. Например, с трафиком, который направляется в сообщение в директ, где мы можем напрямую оценить API. Далее мы изучаем статистику за весь предыдущий период, находим зависимость в показателях, которые влияют на Китай, то есть каким образом это выглядит на практике. Если мы в рекламном кабинете заказчика находимся, то и там были уже компании на продвижение трафика в профиль, то мы берем и оцениваем эти показатели за самый максимально долгий период совмещаем с дополнительными KPI, такими, о которых мы поговорим чуть-чуть дольше, сейчас мы будем на этом останавливаться, и составляем для себя отчет по показателям в ADS-менеджере. После этого мы делаем таблицу ежедневного мониторинга с, с возможностью быстрой аналитики. Я дальше скрин покажу, и вы можете получить, написать мне в личку шаблон такой таблицы. А далее мы готовим тестовые аудитории, запускаем каскадное тестирование, последовательно тестируем аудитории и креативы. И а, после этого выявляем аудитории, которая лучше всего влияет на KPI. Какие KPI будут подробнее а дальше? Но ну, самое основное KPI это прирост подписчиков. А далее, а мы продолжаем тест-гипотез внутри самих аудиторий, как это выглядит. То есть мы работаем не только с аудиториями. Но ну, когда мы получили ту аудиторию, которую мы понимаем, что мы можем использовать в долгосрочной перспективе, и от нее идут наши KPI, подписчики, сохранение публикаций, комментарии, которые мы можем отследить через отчетность, и это частично наши KPI, то мы можем масштабировать улучшением креативов, улучшением подходов, то есть, допустим, использовать не стандартное продвижение поста, а использовать Допустим, э слайд-шоу, да, и так далее. То есть тестирование этих многих вариантов, которые есть внутри этой гипотезы, которая дала результат, дает нам возможность дальше масштабировать успешные результаты, что является следующим пунктом. В этом слайде пример аналитики результатов в отчете АДС-менеджера. Да, то есть это уже пункт презентации, к которому подошли. Аналитика результатов статистики. То есть, что является основой как подготовки к проекту, так и к масштабированию, и. Э снятию результативности. Второй момент. Это Сейчас, секунду. А, таблица, которую я уже упомянул, и мы ведем ежедневную статистику в проекте. Конечно, это в некоторых случаях накладно, но чтобы выйти на долгосрочные стабильные результаты именно в продвижении в профиль, то есть в этой а, конкретной дисциплины непродвижения, вам необходимо отслеживать четкие результаты, отслеживать а, все а, свои эксперименты, их не результаты, то есть а, запустили вы трафик а, на а, профиль в Instagram а, по одной аудитории, отследили результативность, запустили по другой, отследили результативность, сменили креативы, отследили результативность. Таким образом мы работаем для того, чтобы понять, что лучше всего работает. А, переходим к аналитике обратной связи, которая находится на стороне заказчика, и без этого к сожалению, невозможно в проекте построить долгосрочную прибыльную статистику и чтобы проект рост благодаря таргетированной рекламе. Иначе без этого все скатывается обратно и непонятно на основании чего делать выводы. Потому что у нас, кроме обратной связи от заказчика, которая здесь вот вы можете посмотреть, тип отчета, который мы подготовили, Здесь вы видите, там выше наши показатели да, по статистике по рекламного кабинета, а здесь показатели по обращениям, по продажам от постоянных клиентов, от новых клиентов. И это является в совокупности с суммами продаж по среднему чеку, это является для нас сигналом, отслеживающим, какие результаты мы несем теми экспериментами, которые запускаем. Движемся дальше. На следующем этапе у нас располагается аналитика обратной связи, которая можно назвать субъективной. Субъективная оценки теплоты и обращений. И она исходит от самого заказчика, либо от руководителя отдела продаж, с которым мы работаем по этому продвижению. В чем она заключается? Здесь вот два скрина с обратной связью в разные периоды времени, когда мы проводили разные эксперименты. И вы видите, что в одном случае пишут, что у нас не хватает рук, ну, правда, с опечатками, это в рабочем чате, да. А во втором случае, ну, там аудиосообщение, но ясно-понятно, каким образом идет работа. То есть мы запускали в этом проекте трафик и на Россию, и запускали на локальное дело, это Краснодар, где находится наш заказчик. То есть без этой обратной связи, к сожалению, невозможно оценить полноценно, потому что если вы видите, работу по статистике и можете оценить эффективность с точки зрения аналитики. И а, привязка к продажам есть, то без этой обратной связи нельзя сделать эффективные выводы, если функционирует несколько каналов продаж. А, не продаж именно, а маркетинговых каналов. То есть если одновременно идет публикация у блогера и идет публикация и идет тестирование вашей какой-то гипотезы, эти данные могут перекрываться и дать вам неверную статистику, потому что продажи могут прийти от блогера, а эффективность по приросту подписчиков тоже может прийти от блогера. И оценив только обратную связь, естественно, при работе с такой точностью с блогером, в, вот в, да, в примере, да, если мы берем блогера и одновременно у вас идет таргетированная реклама Instagram, одновременно лучше его не запускать, во-первых, для того, чтобы было чистое, именно по схеме каскадного тестирования, чистые данные. Но если она есть, то а, запросы от блогера должны а, определенным кодом фиксироваться и так далее. А, что будет выносить в таблице продаж, которую мы рассмотрели, отдельный пункт по продажам именно от блогера. И это позволяет фильтровать трафик. Итак, мы уже выходим на финишную прямую. Та эффективная схема, которую мы используем и которая показала свою результативность на протяжении полутора лет в наших проектах именно по продвижению профиля Instagram. Оценка процесса продажа, продаж и целевой аудитории для того, чтобы понять, что эта схема будет эффективной. Ее можно применять полностью либо частично. Поэтапное тестирование для того, чтобы оценить те изменения, которые вы вносите в рекламную кампанию. Ежедневное отслеживание результатов, обратная связь от заказчика, сначала в цифрах, потом по ощущениям. На основании этого выявления закономерности, потому что, приведу пример, если вы запускаете один вид продвижения профиля, допустим, на аудиторию широкую, либо на аудиторию возраста женщин там, от 25 до 46 лет, которые являются целевой аудиторией, в одном случае при каскадном тестировании вы получаете результат по приросту подписчиков 1, и при этом у вас сохранение публикации происходит в 8 раз больше, чем во второй аудитории с теми же показателями прироста подписчиков, то мы будем выбирать второй вариант, где сохраненных публикаций больше. Потому что сохраненные публикации – это один из KPI, который можно использовать для реализации отложенного спроса. Потом мы просто на них ретаргет запустим, и это будет эффективная схема для составления аудитории look-like по этой аудитории. Вот, о чем я говорю. Да? После выявления закономерности переходим к масштабированию результата. И идет следующая итерация тестирования. По сути, удержание эффективности связок в таком подходе происходит от двух недель до полутора месяцев. Может, у вас эффективно работает связка. Естественно, все зависит и перекрещивается с возможностями заказчика по уложению бюджета и так далее. То есть одна стратегия будет работать год эффективно да, на одних аудиториях при вложениях там, 1000 рублей в день. Если увеличить этот, эти вложения в трафик до 10 тысяч рублей, тут уже, естественно, схема будет меняться гораздо чаще. И, естественно, вам нужно будет отслеживать и вносить изменения чаще и чаще. Обычно мы на одном аккаунте тестируем то есть мы работаем не с одним аккаунтом а в проекте, у нас есть резервный аккаунт, на котором мы проводим одни тестирования, а На втором аккаунте мы придерживаемся рабочей схеме, которая уже отработала и показала эффективную схему работы по нашим KPI, прироста подписчиков, сохранению аудитории и других, ну, то есть обращений в директ и так далее, что мы можем оценить. Большое спасибо за просмотр этого видео. Если вам нужна настройка таргетированной рекламы Instagram, Facebook, либо в других рекламных системах,